всем привет друзья ну что давно не было видео про заглушки как говорится получите и распишитесь и у вас возникает вопрос куда ты на этот раз решил поставить заглушки а я сейчас вам покажу друзья так ставятся они вот сюда вот вот чтобы скрыть болты ремня безопасности и еще покажу куда они ставятся и еще друзья вот сюда вот тоже закрываются эти болты. Тоже вид какой-то незаконченный. Там ну вообще грязно. Потек какой-то, видимо. Собственно, вот сама посылка. Приехала на камне с деком и столятье. В конце видеоролика, друзья, я вам расскажу подробно, кто именно изготавливает такие заглушки и на какие автомобили их можно приобрести. Ну что, давайте начнем с заглушек на саласке. Ставятся они очень просто. Вот они, сами наши пластмаске так просто накладываем и защелкиваем все на месте согласитесь, друзья, выглядит уже как-то более интересно более законченный вид а не то, что вот тут торчит болт, конечно, может быть это в глаза и не бросается, но лучше уже, когда все закрыто чем все наружу так, все здесь защелкнулось. Проверяем работу салазок. В общем, движению салазок ничего не мешает. Заглушки ничего не упирается. Но для того, чтобы поставить заглушки на ремни безопасности, отодвигаем сиденье вперед. И переходим на задний ряд. На этот болт мы ставим вот такую вот заглушку. Ставится она у нас немножко по-другому. Сейчас я покажу как. Так, отодвинем немножко в сторону коврик, подсовываем снизу и упираемся и поднимаем вверх. Все. Заглушку у нас на месте. Вот так вот это дело смотрится. Я считаю, что так, конечно, более эстетично. Опять же, многие скажут, да мы туда и не смотрим. А с другой стороны, друзья, если вы увидите вот этот вот голый болт, это не оставит вас спокойно, если вы будете знать, что есть такие специальные заглушки. В принципе, как было у меня. Ну, а теперь все закрыли. Все отлично. И пойду сейчас устанавливать на ту сторону. С этой стороны аналогично. Заглушки установлены. Вид отличный. Ну и сиденья на место. Ну и с той стороны заглушка также установлена. В общем, все на своих местах. Здесь. Здесь. И здесь. В общем, результатом я доволен. Вид, конечно, уже совсем другой. Ну что, друзья, заглушки я установил, результатом и качеством их я доволен. Ну а теперь переходим к тому, где их можно заказать. А, занимается изготовлением и продажей этих заглушек Олег Кувырков. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Также вы можете написать Олегу и уточнить, какие именно заглушки есть именно под ваш автомобиль. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте оценивать его лайком, дизлайком, а также подписываться на канал и оставлять свой комментарий. Всем удачи на дорогах, всем пока!